зерновые, виноградные, фруктовые. Он позволяет оставить всю вкус ароматику исходного сырья, получив при этом прекрасный ароматный продукт. Сейчас передо мной аппарат компакт с 10 литровым баком. Также вы можете купить этот аппарат с 20 литровым и 30 литровым баком, в зависимости от ваших потребностей. Давайте же посмотрим из чего состоит аппарат компакт. Прежде всего, это перегонный куб. В данном случае куб на 10 литров. Сама колонна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 Берем фум-ленту и наматываем на штуцер 6-7 виточков фум-ленты. Установили кран для слива браги и установим подрывной клапан. Рассмотрим, как правильно подключить термометры. Берем от трубочки отбора продукта, отрезаем два кусочка по 2 сантиметра, Ну я возьму сделанная инструкция.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 Комплект лабораторных спиртометров для более точного изделения вашей спиртосодержащей жидкости. Ариометр 0,40 градусов, ариометр 40-70 градусов и ариометр 70,100 градусов, а также стеклянная колба для них. Итак, в данном видео мы сделали обзор аппарата Compact, рассмотрели его старшего брата Компакт Плюс. Оставляйте комментарии под этим видео, ставьте лайки и делитесь вашими впечатлениями. С вами был Андрей, всем пока.